Мне всегда казалось, что вкусную буженину можно купить только в магазине. Но приготовить домашнюю буженину вареную оказывается очень просто. Делюсь хорошим рецептом с пошаговыми фото. Смотрим. Домашняя вареная буженина получается очень нежной и вкусной. В бульон можно добавить также репчатый лук, черный перец горошком и немного уксуса. А перед запеканием смазать буженину апельсиновым джемом или медом. Домашняя вареная буженина идеально подходит для начинки бутербродов, в качестве холодной закуски или перекуса, хорошо сочетается со многими гарнирами, свежими овощами и зеленью, может храниться в холодильнике в закрытом контейнере 4 дня. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится свиной окорок с кожей, 800 грамм, морковь, 1 штука, сельдерей стеблевой, 2 штуки, апельсин, 1 штука, лавровый лист, 2 штуки, розмарин свежий, веточка, 1 штука, количество порций, 6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Люблю вас, друзья, жду снова.